Добрый вечер, меня зовут Светлана Луценко, и я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о переходе в паровоз, паровоз Михайловича. Но что я хочу сказать, что почему я сюда пришла, потому что я поняла, что я одна уже не справляюсь со, своим, со своей электричкой, и пошла, как бы сказать, под защиту сильного плеча. И я в этом уже убедилась, что я совершенно ни в чем не проиграла, а наоборот. Сегодня я, когда взглянула снова на таблицу учета, чтобы увидеть, сколько ж подо мной уже людей, а зашла я туда 13 февраля, сейчас мы отмотаем на 13, вот 13 февраля, вот я. Я была 482 -я. а сейчас не представляете уже сколько прошло ведь две недели а сейчас уже 574 ну пусть даже если 72 то это добавилось 90 человек за две недели я, я такой скорости даже вообще и думать не могла так мало того вот представьте себе за это время 482 вот посмотрите баланс под этим кошельком 50 тысяч четыреста слушайте ну это сногсшибательный сшибательный результат вот я все наблюдаю что это это наш коллективный труд и разве вы можете сказать что здесь все бездельники которые повисли друг под друга и ничего не делают если за две недели 90 человек прибавилось это потрясающая скорость, и она, именно почему такая скорость? Потому что у всех результат. И мне кажется, что действительно и Муратов прав, что он говорит, да мне не важно, как, каким образом вы строитесь, главное, чтобы вы приумножались, и, и это получается. И как бы наблюдается в последнее время какая-то явная конфронтация между так называемыми веерами и паровозниками. Но давайте эту конфронтацию по-другому сделаем, мы переведем ее как в соцсоревнования, у кого же все-таки получается лучше, и если, у кого, если и те, и другие будут стремиться соревноваться друг с другом, это и будет стимулом обоюдному росту всей нашей системы а чем больше наша система тем крепче будет и вся, вся структура этой призмы так что дорогие друзья я очень взволнована своими результатами это конечно шикарный результат представляете 50 тысяч я стояла в своей электричке которую своими руками сделала как самоделку какую-то Подо мной стояли одни пожилые люди, внесшие небольшие какие-то крохи своей, денежки. Было всего три человека, которые внесли тысячу. А здесь, ну я вообще не представляю, у меня просто нет слов. Я очень рада, что я решилась на этот шаг. И большое спасибо Валерию Михайловичу за то, что он меня сюда приглашал и разъяснял. И наконец-таки его слова дошли до моего мозга. Я очень рада, что я с вами. Всего вам доброго.